Друзья, всем привет! Прежде чем я начну готовить мясо с картошкой, хочу поделиться с вами двумя новостями. Первое, это касается моего инстаграма. Там я начал выкладывать короткие ролики до минуты, интересные рецепты с интересной подачей. Подписывайтесь! кому интересен такой формат вторая новость это Facebook. я завел там страницу она тоже называется поехал по кухне можете переходить ставить лайки автоматически подпишитесь на эту страницу и там я тоже буду выкладывать и короткие ролики и рецепты полноценные непосредственно с ютуба все ссылки будут в описании к этому видео и к следующим тоже. А теперь мясо с картошкой. Я его хочу не просто вот привычным способом да, там порезать кусочками, обжарить. Я хочу сделать рулет. Такая у меня мысль, идея появилась. Не пробовал, не экспериментировал. Поэтому сегодняшний ролик, наверное, можно назвать, по крайней мере для меня, полноценным экспериментом. Сначала надо подготовить картошку. Для этого мне ее надо порезать очень тонко максимально тонко филейным ножом вот видите. так все картошку нарезали вот так тоненько максимально сколько возможно далее то же самое нужно сделать с луком причем будем резать кольцами и тоже тонко все лук нарезали Теперь приступим к мясу. Я взял свинину, балык, такой вот цельный кусочек. И сейчас очень важно мне его тонко порезать, при этом сделать его вот как, как лист бумаги. Сейчас покажу вам филейным ножом. При этом мне его надо сделать цельным. По крайней мере я так хочу. Здесь сильно толсто получилось. эту часть я сейчас срежу, я ее добавлю потом вовнутрь. Хотя не, не буду добавлять, вот так сделаю. Мясо надо сначала посолить, а затем поперчить. Теперь картошка и лук выкладываем А еще я хочу добавить немножко шарма французского, французской горчицы. Это тоже будет очень вкусно. Пять картошка. и лук вот таким образом и отправим это чудо в духовку разогретую до 180 градусов на час ну что посмотрим что получилось Ну что, друзья, вот такой прекрасный рулет у меня получился. В духовке надо немножко передержать. Я час подготовил и оставил еще где-то ну, полчаса, он просто доходил, потому что картошка, я боялся, будет сырой. Сейчас вижу, что все готово. Французская горчица лишней не была здесь. Я не буду пробовать на камеру. Но я вижу, что это очень вкусно. Все, с вас подписка, а с меня вкусные ролики.